Всем здорово! С вами Гитр 94. Сегодня с реакция на первый трейлер Звездные войны ⁇ Последний джедай ⁇ Только вчера вышел. Я, правда, пропустил. Вот. Рэй. Что ты видишь? Свет. М маска Кайла Рен сломанная. Равновесие. Все гораздо сложнее. Тренировка. Это что, Лишь одно я знаю точно. А кто мелкий был? Джедаи, пора положить конец. название какого-то красного цвета вообще стран странно слышать от люка типа джедая нужно положить конец вот в каком смысле он это имеет в виду? типа расформировать этот как его там она забыл уже вот меня вот на один вот момент вот заинтересовал я вот она вот выходит из пещеры с придыханием. Это, возможно, как и в пятом эпизоде, где Люк ходил в пещеру и дрался с якобы Дартом Вейдером. Возможно, тут что-то похожее будет. И вот где тут еще было. А, ну, кстати, Керри Фишер успела сняться еще до своей смерти в восьмом эпизоде. И, и, и, и. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Где он, где он, где он? Нет, сейчас. ё Лишь одно я знаю точно. Вот кто вот этот вот мелкий, а? Некоторые в комментариях писали, что это Йода, но... Не похоже на Йода. Йода сдох уже вообще давно. Может, это вообще Джава какой-нибудь. Я не знаю. Ну, лишь мне трейлер понравился. Ладно, дайте до следующего видео.